Сегодня в бою вы научитесь играть на ИС-6 со всем крохотным запасом голдовых снарядов. А после боя вы узнаете ответ на вопрос зрителя нашего канала Алексея Александрова. Он спросил, на каком танке эффект от умения ремонт будет выше? На танке с экипажем из трех танкистов или на танке, которым управляет 5 человек? Интересный вопрос и непростой. Заодно после боя вы узнаете как влияет ранение одного или нескольких членов экипажа на скорость ремонта танка. А пока нам пора повоевать. Все готовы? Ну тогда погнали! Канал Барабекус представляет! Бой начинается! Помните, на днях я рассказывал вам про бесполезность знания о том, растущий на небе месяц или стареющий? Оказывается, ошибался. В комментариях, зритель нашего канала Денис Свита написал, что луны нужно знать. Например, чтобы определить время посадки овощей. Или скажем, когда к парикмахеру идти нужно. А ведь точно! А я все гадал, почему меня то нормально подстригут, то коряво. А еще знаете, на что обратил внимание? Не знаю, как у вас на планете, а на нашей полнолуние было как раз тогда, когда новый патч вышел. Помните, когда апнули кучу премиумных танков? Тоже, наверное, влияние Луны. Здравствуйте, уважаемые любители посмотреть на звездное небо и на стволы своих звездатых танков. Вой начинается! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Барабекус. А ведь многие премиумные танки апнули. Не скажу, что намного, но нашему ИСУ-6 ничего не досталось. И серебро так не кстати закончилось. Поэтому пришлось нашему командиру ограничиться пятью подкалиберами, а все остальное затарить ББшками и чуточку фугасиков взять, а вы сгодятся. Знаете, когда на ИС-6 воюешь с таким маленьким количеством голды, то на девятых уровнях, конечно, туго бывает. А вот с восьмерками может и получиться, особенно если пользоваться некоторыми хитрыми приемчиками. Если получится, сейчас наш экипаж вам их продемонстрирует не на словах, а на деле. Слова мы с вами и так все знаем. Итак... Пока мы с вами беседы вели, все про Луну, да про космос. Враги начали захват базы, а значит, нужно поспешить. Врагов на базе светится минимум двое, но как правило на базу приезжает гораздо больше противников. Поэтому как только приблизимся к часовне, максимальное внимание! Крутить головой на 360 градусов! Справа вроде чисто, а слева... Слева ВЗ-111! Вертухан! ВЗ-111 очень бронированный танк! И в лоб с бубешки пробивается только, только в нижний бронелист! Не забываем осматриваться! Очень важно сейчас не промахнуться. Сделали все правильно и не потеряли ХП. Но бой только начинается. Мешаешь, мешаешь стрелять. Эту пантеру 88 нужно отсюда убирать. Мы на позиции. Местечко небезопасное. Простите. Вы заметили? С того угла в нас трое уже стреляли? <звы> Эх, получить в ответ. <звы> Ладно, теми парнями потом займемся. Сейчас пора город освобождать. Атаковать нам пока некого, поблизости нет никого. Но я ведь знаю, что вот там вот кто-то стоит. По большому счету, город мы отвоевали. Станем кучей на захват, и победа будет в кармане. Но разве так интересно? Лучше не спешить и втянуть противника в город. Втянуть в город, чтобы они прочувствовали мощь нашего танка. Мощь нашего танка и возможности наших ББшек! Попадание! Попадание. Не беда! Еще разок попробуем! Лёва оттуда никуда не денется! Попадание. Пока у нас небольшое затишье, пока мы ждем самых смелых из врагов, скажу вам про стрибу ББшками! Видели, как мы стреляли через озеро по льву и первый раз не пробили, а второй выстрел получился как надо. Расскажу вам один маленький секрет. Даже не секрет, а информацию. Эх, никогда. Нужно будет отдельно об этом видео рассказать. Не в бою! Сейчас воюем! из Не забываем периодически смотреть на воду, чтобы знать, может ли в нас стрелять противник. Но главные цели, конечно, спереди! Не Башня у нас, конечно, крепкая. Удар держит. Но не сказать, чтобы вовсе непробиваемая была. Но пока держит. Держит удар! Есть пробитие. А справа еще и Шкода Т-25 пробралась. Но главный враг здесь. На этой улице Чесовенской. Простите. Шанс, Вы смотрите, кто нам помогает противостоять восьмеркам? На этом узком пятачке Справа союзный Т-150! Нет, с нами больше Т-150! Остался Хеллкэт, он застрял? Ему нужна помощь! Нам бы и самим пригодилась помощь! Но похоже, рассчитывать нужно только на себя! Нужно срочно исправлять ситуацию! Освободить от врага хотя бы одну улицу! Смотрите, смотрите на миникарту, союзники похоже услышали наш призыв, нам идут на помощь, а значит, значит можно и понаступать Конечно понаступать, это слишком смело сказано, но потревожить противника мы обязаны, и мы это можем Посмотрим ему в Борток, почешем ему заднее место НЕ СТОИМ! НЕ СТОИМ! РАЗВИВАЕМ УСПЕХ! Нам в спину кто-то стреляет! А, в спину это подмога стреляет! Спасибо, дружище! Помог! А этот точно не помогать приехал! Приехал убивать нашего ИСа третьего! А наш союзник не попадает! Видимо, в своих-то гораздо удобнее! А значит, разбираться с этим третьим ИСом придется именно нам! Сейчас очень важно не опростоволоситься! Будет передышка или нет? лёва лева, апнутый в полнолуние! Ну что, пришло время посмотреть на миникарту? Нет-нет-нет, нет посмотрим сначала на боекомплект! У нас ведь снарядов с гулькин нос осталось! Очень не кстати, очень не кстати! Боеприпасов мало, хп мало, а что это значит? А это значит, что нам надо перейти в режим засадного боя! Противник, чьи следы остались на миникарте, должен двигаться к базе. Обязан, время поджимает! А удобнее всего идти через эту улочку! Ну давай, союзник, вперед! У тебя ведь есть снаряды! Только не погибай! Главное не погибай! Поехали и мы! Мы в свету сзади ПТшка! Нужно не подставиться! А тела промахнулся! А мы нет! Ой, ну что, появился реальный шансик на победу? Эх, искреди получает! Подожди, дружище! Мы уже рядом! Что это? Союзник погиб! Победитель. Боеприпасы. У нас так мало снарядов. Последний подкалибер. Ну что, фугасы? Покажите себя. У нас два фугаса. Должно по идее хватить. Но фугасы ведь такие непредсказуемые. А главное, что от нервного напряжения можно в виде промахнуться! Атаковать или ждать? Вы предлагаете атаковать? Пожалуй, атаковать как-то страшновато. Мы ведь заметили мы захватываем базу. Рано или поздно нервы у Лёвы должны не выдержать! Его и домогает звук сирены! Ужасный звук сирены. Смотрите, что он придумал! Он толкает в сторону базы! Трубики танков! Хитрый ход! И скажу вам честно: в данной ситуации очень эффективный! интересно кто его этому научил какой там у него ник совок 222 грамотный ты парень совок а мы грамотных очень не любим не то чтобы не любим побаиваемся но может быть хватит бояться может быть стоит рискнуть проявить мужество и героизм вперед! города берет а Ласвиль Ласвиль это ведь деревенька да повоевали конечно славно бой до последнего снаряда такое ведь не часто встретишь лайк экипажу безусловный лайк к сожалению нет времени дальше восхищаться нашим героическим экипажем обещал ведь вам после боя ответить на вопрос зрителя Алексея Александрова Алексей поставил нам такую задачку имеем два танка у каждого время ремонта одинаковое, но в одном танке экипаж из трех человек, а в другом их пятеро. Они восьмером изучили умение ремонт. Вопрос, какой из танков будет чинить гусеницы быстрее, ну или другие модули. Хотел формулу длинную написать, но думаю это лишнее. Итак, если все танкисты на обоих танках изучили ремонт на 100%, то ремонтироваться они будут одинаковое время. Ровно в два раза быстрее, чем было без этого умения. Запомните, при расчете времени ускорения скорости ремонта берется средний уровень владения этой специальностью. То есть общий процент умения делится на всех танкистов. И мы собирались рассмотреть второй вопрос. Он был такой. Станет ли время ремонта больше, если контужен, ну или ранен, один или несколько членов экипажа? Формулу тоже рисовать не буду. Сразу отвечу. Ранение танкистов никак не влияет на скорость ремонта. Не в том случае, если у них есть умение ремонт. Не в случае, если такого умения никто из них не имеет. Запомните это, пожалуйста. Ну вот, собственно, и все. Пишите, пожалуйста, комментарии. И не забывайте, что идти навстречу опасности всегда страшно. Но еще страшнее ждать ее на одном месте. Поэтому будьте отважными, и победа будет за вами. А на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч! С вами был Барабекус!